День добрый дорогие друзья, партнеры в компании СНГ. я Игорь Черноусов и данный ролик я записываю именно для вас я расскажу о тех бонусах, связанных с YouTube продвижением которые я дарю своим рефералам то есть членам своей команды в компанию СНГ я пришел только по одной причине потому что компания занимается раскруткой, продвижением ну, говоря односложно, трафиком в компании есть сервис посвященный YouTube мне тема YouTube очень нравится, я на этом зарабатываю, имею практические результаты. Но чтобы заработать на YouTube, чтобы привлечь из YouTube внимание подогретый целевой трафик, причем трафик, который вы получаете за практически копейки по сравнению с другими сервисами рекламы, для этого нужно уметь правильно использовать YouTube. Вот если вам нужен такой трафик, если вы хотите использовать YouTube для привлечения людей в свои проекты, тогда вы смотрите правильный ролик а, и приглашаю вас на свою команду. Я в свою очередь обещаю э, поделиться теми знаниями, которыми у меня есть в плане YouTube продвижения и привлечения трафика из YouTube э, со всеми, кому это будет практически интересно. Я проведу ряд э, живых вебинаров, в режиме вопрос ответ с разбором ваших роликов ваших каналов расскажу все, что вам необходимо для того, чтобы начать правильно использовать YouTube, потому что сейчас, к сожалению, а может быть, к счастью, многие даже известные инфобизнесмены не используют YouTube грамотно. То есть в лучшем случае YouTube для них это как видеохостинг, как хранилище роликов. Хотя YouTube дает отличный трафик. И поверьте, это не пустые слова, это <coughs> проверено на практике. Я вам покажу свои результаты. Значит, чтобы сразу было понятно, значит, на этих вебинарах я ничего не буду вам продавать. То есть будет такая вот полезная информация. Будут делиться с теми людьми, кому интересен YouTube, кто является членом моей команды. Вебинары планирую проводить один раз или два раза в неделю. Сейчас у меня просто очень плотный график. Я сам сейчас на вип-тренинге по ютубу ну, но однозначно раз или два в неделю будем с вами вживую встречаться и будем получать полезную информацию практически полезную информацию по ютубу длительность этих вебинаров полтора, ну может быть даже два месяца смотря как пойдет Вот на вебинары будут приглашаться все если вам это интересно если вам интересен трафик из ютуба добавляйтесь в мой скайп все получите приглашение на вебинар помочь конечно каждому я вряд ли смогу в рамках вебинаров поэтому если вас интересует индивидуальная помощь, там, индивидуальные мои консультации то я это буду делать, но естественно не для всех, только для тех кто вошел в мою команду на платный аккаунт то есть стоимость платного аккаунта в компании СНГ всего лишь 30 долларов это где-то порядка 1000 рублей значит чтобы вы не думали что эти деньги у вас будут выкинуты просто так значит кроме тех вебинаров которые доступ которым будут получать все люди которые пришли на платный аккаунт лично от меня получит следующее вот бонусы именно для платников вот посчитайте что вы получаете за 1000 первый бонус это членство в закрытой группе связанные с трафиком youtube продвижения кто то может сказать что ну какой то бонус Это так ничто лично для меня это один из главных бонусов потому что поверьте если вы хотите чего то достичь добиться то есть вас должны окружать те люди которые тоже идут к этой цели нужно общаться и совместно решать какие-то задачи. Вот когда у вас неком, не у кого что-то спросить и проконсультироваться, это, конечно, грустно. То есть одному в интернете пробиться крайне сложно. Я сейчас скажу такую, может быть, кому-то страшную вещь. Я однозначно сейчас уверен, что нет человека сейчас который разбирается в ютубе от и до то есть любые люди которые позиционируются как гуру ютуба они не разбираются до конца в ютубе почему потому что ютуб это динамически меняющаяся структура то есть он внешне меняется все на поверьте происходит изменение внутри но это тоже заметно по работе роботов ютуба узнать как работает ютуб сейчас можно только проводя какие то эксперименты тесты исследования вот и один человек это не в состоянии сделать то есть реально нужна команда и вот в этой закрытой группе я надеюсь что появятся активные люди после вебинаров мы будем заниматься взаимопиар, взаимопиаром будем обмениваться теми наработками которые каждый получил в плане продвижения на ютубе но опять же, если будет хотя бы несколько активных пользователей, потому что тусоваться там сам собой в этой группе я как-то не очень хочу. Далее более такие традиционные бонусы. Значит, первый бонус, который получает платник, это бонусы, связанные, с моей точки зрения, лучшим курсом по ютубу на данный момент, который выпустил Евгений Попов. Сам курс по Ютубу делал Эльдар Гузаиров вот он, он красавец курсов по ютубу на данный момент громадное количество но наиболее подробного наиболее детального курса по ютубу ну, но нет вот то что сделал эльдар и евгений попов совместно. Это просто мега работа, то есть работа над этим курсом шла несколько месяцев. То есть Ильдар о нем заявил еще зимой, там в январе, а вышел он только к лету. Почему? Потому что это не один курс, это несколько курсов. То есть Ильдар выложил три курса, связанных с ютубом Это YouTube мастер, YouTube для блогеров, YouTube для бизнесменов. Евгений Попов выложил три курса, связанных с видео: как снимать, как, как монтировать видео. То есть, такой вот полный пакет от А до Я по видео и по продвижению видео на YouTube. То есть просто грандиозная работа была провернута этими, проделана этими двумя замечательными людьми. И в рамках этого курса есть от Эльдара четыре таких мини курса То есть первый это способы заработка на своем канале умная настройка канала молниеносная раскрутка канала и youtube аналитика то есть такие маленькие но удаленькие курсы связанные по ютубу то есть на момент раскрутки данного курса эти мини курсы раздавались не всем но кто успел Значит, поверьте мне, вот этих вот четырех маленьких курсах вам хватит для того, чтобы начать грамотно использовать YouTube. Если вас, конечно, заинтересует весь этот курс целиком, нажимайте на кнопочку подробнее читайте. Если хотите начать зарабатывать на продаже этого курса, нажимайте на Зарабатывать, подключайтесь к партнерской программе. И поверьте мне, продавая этот курс, вы, скажем так, никогда не получите в ответ никаких упряков. то есть курс очень грамотный очень качественный значит это первый бонус а второй бонус уже лично от меня то есть этот бонус будет связан со следующим я сделаю вам видео с активной кнопкой вот как сейчас вы видите кнопку подробнее да нажав на которую вы можете попасть на страничку курса youtube youtube мастер точно так же я сделаю ролик по вашей тематике либо возьму ваш ролик и внедрю в него вот эту вот активную кнопку которая будет вести либо на подписку либо на регистрацию ваши проекты вот если у вас нет хостинга пока переадресацию сделаю со своего то есть чтобы вам не тратить лишних денег Значит, далее будут два бонуса от э, человека, который, по его словам, привел YouTube в Россию. Это э, Тимур Таджиддинов. То есть я вам задарю книгу Тимура Таджидинова, очень известную книгу, связанную с YouTube. Она была написана в 2012 году, но по посидение актуально. Конечно, некоторыми сервисами Тимур там уже не пользуется, уже открестился от них, но ну, YouTube развивается. Но тема подбора ключевых слов, она у нее очень хорошо там изложена и актуальна на данный момент. И второй бонус, с моей точки зрения, классный бонус, это чек-лист по оптимизации видео. То есть прям пошаговая методика, что вам нужно делать, в какой последовательности, когда вы выкладываете видео на свой канал. То есть, если это вы делаете нечасто, вот такая шпаргалочка вам однозначно пригодится. И последний бонус – это бонус, связанный с чисто трафиком. Известный курс называется он Refdealer. Здесь достаточно просто и грамотно с моей точки зрения рассказано, как привлекать рефералов в любые проекты. То есть рассказана просто вот методика, то есть как это работает. Трафик это главное, рефералы в проекты это самое важное, да? чтобы быть с деньгами на коне. Вот все это вы получаете от меня в подарок за те 30 долларов, которые вы <coughs> внесете в компанию СНГ для оплаты своего членство кто оплачивает платный аккаунт входит на платный аккаунт пожалуйста пишите мне в skype что вы мой платник вот я вас выделю в отдельный список и с вами буду работать индивидуально друзья я конечно мог бы больше всяких бонусов понадавать но поверьте мне знания не надо накапливать знания надо использовать Потому что вот эти курсы, которые многие скупают пачками, они лежат потом на компьютере. Ну, никакого практического смысла в этом нет. То есть нужно работать, работать, работать, и еще раз работать. Вот <coughs> те вебинары, которые я буду вести, я думаю, вас подвигнут именно к практическим действиям. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Если он вам понравился, нажмите, пожалуйста, нравится под видео. Если вы считаете, что ролик будет полезен вашим друзьям в социальных сетях, поделитесь, пожалуйста. Если у вас возникли вопросы, пишите комментарии, я отвечаю. Правда, вот болею уже неделю, но обязательно отвечу, то есть не сомневайтесь. Кто еще не подписан на мой канал, жмите на кнопочку подписаться и подписывайтесь. Большое спасибо, до свидания.